Сегодня Форпост присутствует на общественных слушаниях по правилам землепользования и застройки в Гагаринском районе города Севастополя. Гагаринский район самый большой, самый густонаселенный и с большим количеством проблем. Людей собралось действительно большое количество. Пойдемте посмотрим. Процесс внесения изменений в правила землепользования и застройки – это процедура, которая занимает значительно меньше времени, нежели аналогичная процедура при внесении изменений в генеральный план. Накапливается определенный пакет предложений. И вот как мы уже обсуждали, примерно это три-три с половиной месяца, если речь идет об изменении конкретной территориальной зоны. Вот срок именно такой. Но да, с проведением публичных слушаний. Здравствуйте. Хороших Наталья Викторовна, по доверенности, представитель по доверенности ЖСК «Престиж». Просим перевести земельный участок с зоны Ж2.2 в зону Ж4.1. Ну, то есть у, у вас там среднеэтажный многоквартирный жилой дом? У нас там сейчас ничего пока нет, у нас только выдано разрешение на строительство, значит, но мы хотим земельный участок перевести и построить совершенно другого плана дома. Если там сложившаяся застройка, это индивидуальная жилая застройка, как-то не вижу оснований для перевода в среднеэтажную жилую застройку. Почему да. Основание не видите, что мешает? Потому За... что земельный участок предоставлен для строительства индивидуального жилого дома, И а что? вы хотите построить там ну, дом среднеэтажный. среднеэтажный на 8 ну, этажей. Ну, нет. Значит один этажа это нет? малоэтажный, многоквартирный жилой Ну, на дом. 5 этажей, ну, среднеэтажный хорошо. мы хотим. Ну, давайте так, комиссионно рассмотрим. Если будут какие-то вопросы, мы вас тогда пригласим да, на Мы очень не понимаем, в чем проблема. Там вообще проблемы с, с этим не должны быть. Хорошо, давайте так, Кому на комиссию да вас пригласим обязательно. Хорошо, хорошо? благодарю. Спасибо. Слушания проходят в довольно спокойной обстановке. Практически на все вопросы жителей директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Александрович Жукалов отвечает, что совсем согласен и все готов отдать на рассмотрение комиссии. Однако есть вопросы, которые вызывают откровенное недоверие жителей города. Так, например, садовое товарищество «Вега» уже не первый раз обращается с вопросом по назначению земельных участков. История циклична. Почему-то 50 участков этого кооператива были отнесены к зоне с особыми условиями территории СП-1, Г-35. Это да при том, что никогда эта территория военным городком не была. И нам неоднократно архитектура отвечала о том, что мы учтем наше пожелание, потому что мы неоднократно писали о том, что участки по какой-то непонятной причине были отнесены к спецтерриториям. Вы же понимаете, что участки там имеют специальное назначение, в том числе... В соответствии с постановлением правительства от участков, которые занимает Министерство обороны, могут быть установлены и запретные, и охранные зоны. И ваш случай касается как раз этого. Там есть, скажем так, объекты Министерства обороны, рядом с которыми даже просто жить опасно. Но вы нам регулярно отписки просто даете, что мы это учтем в новом генплане. И вот сейчас и мы писем, этот ваш 20. вопрос как раз и будем обсуждать комиссионно. Он непростой простой. Но мы обязательно вас позовем не, на Я позицию комиссии. вашу сейчас слышу, которая откровенно прям пахнет от Она откровенно ничем не пахнет. Сегодня уже зарегистрировано 12 домов по дачной амнистии. И понимаете, и строится, и, строится, и дальше продолжается строиться. Получается, О, да, прописаны. люди прописаны, люди там живут. Постоянно в Гуруте одно и то же мы ходим по кругу. Постоянно ходим по кругу одно и то же. И опять в этот раз пообещали, что представители ВЕГИ будут приглашены на комиссию. Но ну, если там представитель Министерства обороны будет, мы, естественно, покажем их документ, который нам присылали, и скажем, где проти... надо устранить эти противоречия. Я считаю, что вероятно, может быть, это ошибка. Были и вопросы, которые требуют общественного мнения. Как, например, вопрос настоятеля Виталия Капелюшко, представителя религиозной организации «Православный приход» «Святой Живоначальной Троицы». Удивительно, что более ста человек пришли поддержать отца Виталия и выразить свою общественную позицию по этой ситуации. Мы представляем общину святой же Троицы, я являюсь ее настоятелем. И у нас были выделены участки правительством города Севастополя. Два из них под религиозное использование. И в нынешнем плане один участок попал под зеленую зону, то есть, а второй участок под застройку многоэтажных зданий. Первый мы хотели бы попросить, чтобы вы вернули наше использование религиозно на эти два договора. И второй вопрос. очень большой. и храм, который небольшой, преподобного сердца, деревянный храм, наверняка многие его знают, он не умещает всех молящихся жителей этого района. Поэтому мы хотели бы, чтобы и правительство города Севастополя выделен нам участок земли для строительства, в том числе, храма же собор, собора, святой же троиц. Вопрос, связанный с изменением территориального зонирования, мы рассмотрим обязательно комиссионно. Я думаю, вы знаете о том, что там был разработан проект планировки и межевания территории. Вот. И для, если как бы, комиссия одобрит изменение территориальной зоны, то необходимо будет вносить изменения в сам проект планировки, потому что сейчас это территория общего пользования. Будем, конечно, учитывать и прислушиваться к мнению жителей. Спасибо. Одна из самых важных частей таких мероприятий – то, что каждый житель может быть услышан. Достаточно только написать свой вопрос или предложение в вопросном листе и кинуть вот в такую урну. Правительство обещает рассмотреть каждый лист на комиссии и учесть мнение каждого.